Куда ездил? Радрить ездил. мародерить Коттеджный... Куда? Мародрить. поселок. А? Котежный поселок Верховной Рады. Так. И теперь у тебя есть два мертвых манто. <с -2> <с -2> у Даши есть этот самый мупеновый полушугок с песком. Это размер СМ. СКМ-ка подойдет. СКМ-ка нет, ты что? М-ка не подойдет? м эм Нет, М-ка эм это самая маленькая. А э а это чуть побольше м эм А еще у меня есть не метабовский станок, о котором я мечтал давно пильный. Родной И две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая, которая по Варочник тысяч стоит. Сварочник новый в ящике, там месторубка на дачу новая. Это только ты? Это только ты собрал все это? Это мы с князем ездили вчера вдвоем на тебя балет, <свят> а? Там всякие эти, паяльный станок для труп я взял себе, взял этот э, фрезер там, а, фрезер новый. Серёж, чтоб потом не говорили, что ты там это... Сань, я вчера знаю, что проебал этот генератор на 10 киловатт, блядь. Ты? Ну, блядь, потому что вперед меня успели его схватить, там здоровый такой генератор 10 киловатт. Теперь на дачу можно было вообще не париться, блядь, отключать, блядь. Ну, вам сказали, что тут 53 доллара будут платить. Да я знаю, 53 доллара, два оклада и ветеранки там у кого нет. Ну, в дивизии 45 погибших всего. Да, 120 раненых, ну, или 125, что ли. Вообще тут с ума все сходят, просто с ума все сходят. У нас тут такое с женами, это вообще. У кого этот выкидыши на нервной почве, у кого молоко пропало.